Всем привет, чебрашки! с вами Чебраха, и я вас приветствую на своем канале. На этом канале вы увидите ролики про КСУ, Фортнайт и конечно же Battle Stars. Сори, сори, куда блок, ловушки? Нас. Прыгай на меня и вон туда. Куда? Вон туда. А туда можно? Да. Давай. Сейчас. Встань. Ну, а, да. Блять. Давай, еще раз, давай. Раз, так, так. Б, сост. Как и ты? Я на твою массу нас рублю. Слышь, да. Минус 27. Коля! Коля! Ебать, моло блядь! Ну просто как! Слышь, слышь! Ты пробовал? Вот баба! Ой, ой. Убей её! <сíquen> <сíquen> У тебя ульта есть! Сына Беги! Она ушла! Слева она! Только не стреляй! Блять, СУЙ! Вызываем подкрепление, пидорасов! Бля, да а ну а они хп. А БЛЯТЬ! Да, он дефьюзит! он дефьюзит! Да бля! Каргей, коргей, коргей! Да, да ху. Коричневая жопа! Коричневый петух! ха Чего ты сделал! Блять, похити. А! Зади. Нихуй Я бери. Давай. Рашу, рашу, вот не успеешь. А, ну и догнать ты его тоже не успеешь. блять, где? Ты понимаешь, у тебя глазик такой беленький, красивенький, я хочу мрамор в глазах Нет, тут есть одна Да А ч я сделал? Вас пожалуйста. Пошла-ка нахуй. Ааа! Ребята, вы с чего стреляете-то, блядь, вы чего? Совсем дебилы! Не стреляйте! Ты чего, блядь, Стреляешь совсем что ли, дурачок? Полетели! о Ну все обязательно лови гранату, негр! Вс, я, Блэк Ливо, Эй, гейство! Лови гейство! На меня полетели пидорасы! Отстреливаемся! Полетели на на Бартандер! Скачай по ссылке в описании! Все, я в танке. Блядь! Смотри. Но На, нахуй. Первый. Второй, блять. Ебать, я разебал, ты видел, да? Дай стрелу, Артем, ты же умеешь. Стрела веры. Давай. Ты еще и нашел его! Ты его нашел? Давай, убей этого козленка! Я ему У тебя есть ранцы, лети на вертолете! Вау, стрельба! Шуляв! Блять, слева, справа, слева, давайте у тебя давай ультой я нажал же блять на кнопку стойте стойте слушайте слушайте бью бою шкаф ой звуки вкуса мандарина звуки вкуса мандарина это как это не знаю ну все хули выстрте тут блять ару Ару, блядь. Порол флот кину гранату. Так, один вот. Там еще один бой. Красава! А как он заплэнтил вы? Вы как плантитесь к дауны, блядь? Да можно плантить-то, блядь, нормально, нахуй. Мы проебали, да? Да. Хоть кто, блять, плыл? Блять, Данила на да! салам алеку. Лал. Салам. Всем привет, я уябища. Всем привет. Ну смотри, не-не-не. Сда... А? Знаешь, зачем я тебе звоню, друг? Нет, дружочек, не Я тебе знаю. звоню, чтобы тебе рассказать. Э, как я назову ну... свое видео. Ты его назовешь Даня сосет ХУЙ? Нет, я его назову Влад Хуяга. Mm. У моих названия есть только два смысла. Только две цели. Первое. Они существуют для того, чтобы вы различали видео между собой. А второе это чтобы вас байтить. Я нашел еще третью. Какую? Чтобы у них не было смысла. Да. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а с вами была соленая Сосиска. Пока!